И всем здорово, ребят, с вами снова я, Ванел, и мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Архам Сити. У меня там уже остались последние серии, последние миссии, ну если последние, точнее, миссии, если верить телефону Аля Интернет с вами любимому, если ему верить, у меня осталась последняя миссия, это босс Ленолити. театр. Бэтмен, город Архен, так. Здесь за что это получается на экране. Ну, ладно, так, окей. Ну, вот, я немножко сегодня загружал, ну, посмотреть, как будет играть. Ну, мы с разом договорились немножко и поговорили. улица. Тут меня сверху окружали, ребята. чтобы я избавился от этой надоедливой бабы, так? А, я помогу. Ай, это черт бест. До скорой встречи, пока. Ай, я... я не знал, что там есть этот. Знал бы я, что там есть этот человек, который палит все и вся, и все снизу. Я бы его бы первым устранил бы. Ладно, тут на прием не будем использовать. Я, ты это, Бэтмен? Как, блин, да Бэс, ну собирайся ты и скройся, а? а? Так, тут раз, два, три. не Прямо рядом, простите, Как можно его от... Перед и сзади еще, как надо было бы. Хотя дерьмово ты выглядишь. Да я знаю, джокер. Я вообще-то и на это и не надеялся, чтобы я выглядел вот, хорошо. Извиняюсь, ребятки, чай пью отдельно. Медленно возвращаясь на базу. Немедленно возвращаясь на базу. Ага, я говорю, что они дураки. Ну, что, они остались такими. Так, его просвечивает тот Того просвечивает этот Это просвечивает вообще... Это оказывается был. <coughs> так, ну ладно, мы его поставил немножко убрали так на X, так просвечивание, так раз, два, три, четыре, пять, раз, два, так три. А по-моему, Клинолики был в мультике Харли Финн», и он был, честно говоря, ну, таким не очень плохим персонажем. Ну, как по мне кажется. А ты даже не появился. бесшумному удару будем пробовать так на их так а это видеонаблюдение так так нужно секвенсор шифровальный так взломать это устройство так надо надзор Джокер, блин, задолбал болтать Я знаю, некоторых злодеев, они, так они не болтают, как ты, в основном Отличать от тебя, так Ай. Так, а где этот перец, так, я не знаю Тут раз, два. И они смотрят друг на друга, аля. Я не, я его это оставил, чтобы. Бэтмен. Так, и раз, два, три. Или два, я не понял. Так, этот вроде бы и тот. И там, а там одного еще нету. Ассасины как действуют? А нет, нет, там еще два, и там так. Три, а нет, там двое. Редсклэп. Чуть зону, чтобы будет Еще два. Еще три, точнее. Двое уже. Еще двое. Так. Их нужно бета-рангом. Одного. И у второго нужно тоже бета-рангом. Ай. Так долго бы это, наверное. Всеми расправился на этом уровне, ага. Пробел открыть. Тут даже не... не надо было второй раз играть. О, oh, The Terror. Террор, конец. И это глинолитие. Смотри, Бэтмен, занимай свое место. Представление вот-вот начинается. Давай это know? обсудим. Now, uh -huh. now, Теперь ты решил обсуждать? The... Слишком поздно, Бэтмен. Дай мне лекарство. Лекарство ты уж получил. Талия, нет! А, а, а. Талия его проткнул ножом, и оказывается, что это не Джокер никакой, а Глиноликий. Проблема решена. Тебе не нужно было? Почему? Ты бы никогда не сделал этого. Мне не осталось выбора. Выбор есть всегда. Я должна была тебя спасти. Харли Квин украл его, а я забрала его обратно. Вс. Сюрприз! О, мистер Джокер, вы прекрасно выглядите. дин Так как же может специально отвечать, что ты в мире? Нужно оставить ее на виду. Прямо у него подлинный нос может дать. Ага, Джокер хочет, чтобы все думали, что он болен. А потом, бац, попались. Ты попался на Старлил с Джокером, Бэтмен. Талия. Прости, любимый. Я не знала. Браво, Бис, еще. Браво. Это был не ты. Не всегда. Иногда. Сбивает сок правда? На твоем месте я бы очень хотел понять, что же происходит. Скажем так. Скажем так. В подобные времена очень важно не, не, не терять лица. Но сначала будь так любезен. Дай мне мое лекарство. А это глиналики как раз таки. Так. Стоп, ребят. Только сегодня, заменяя вашу покорную слугу, чертовски искусно, должен сказать, простите за нескромность. Представляю вам, леди и джентльмены, первое появление глиналикова. Почему здесь Карлоу? Зачем остался Джокер? Все просто. Лучшая роль в жизни. Ух. Я как будто бы фильм смотрю, а? Выстрелы ледяными блоками. Не Грузись, боясь. Это последний акт. Так. Блин, налики... Я, я весь в теперь, блин. Спасибо тебе, блин. Уа, Такими по ледяными ударами Глиноликова этого нашего Актер У меня здоровья мало Глинолики, ага <смех> блин У меня реально мало здоровья, ребят Слева Ай, блин Тут нужно было ледяным взрывом его Ага Это лучшее моё выступление Заманить его в углу помещения, где заложена взрывчатка Так Миссия провайна гли, победить глинолик. Только сейчас меня ваш полон будет Би. А, не, он взорвался. Бу. На один.. один раз. Ну, ради этого можно как-нибудь по... А. -а -ай. Вот все, сейчас можно второй раз. Так. И, -и так. А глиноликий -а -а, ты черта будет. Это. Что ты делаешь за нафиг? Ты мухлюешь! Какой черт ты творишь, Бэт? Все. У меня полное количество жизни, полное количество здоровья. Ай! Ты должен был убить Бэтмена. Забыл уже? Да бэт не уелкал Не понял он тобой Бэтмен <coughs> Для начала ты попробую глинолики с Брюсом Вейном справиться Только сегодня за меня покорно на Я извиняюсь, ребятки Я от, очень сильно отвлекаюсь от того, что надо Потому что, ну, я Не могу, как бы, я и быть и там, и тут я, я тоже первый раз эту игру прохожу Поэтому и Не знаю Нет Я реально прохожу эту игру в первый раз, поэтому не знаю ничего. ай яй яй яй яй яй Так, длиннолейки и беди. катись-ка сюда. Вообще не понимаю, что с оптимизацией? Почему оптимизация-то хромает, а? Фигеть! Просто я фигею. Почему оптимизация-то хромает особо? <свы> Ай. Ну, я... Ладно, короче, ребят, я этого босса пройду, но не на запись, потому что, ну... Сейчас, честно говоря, я... Не могу его это пройти, потому что, ну, сам понимаете, короче, ребятки, я лучше пройду этого босса Глиноликова, не на запись, потому что, ну, очень долго сейчас потребуется времени, пока-пока давайте. Всем до скорых встреч, увидимся с вами в следующих видеороликах по Бэтмену Архам Сити, пока-пока, или Архам Асайлум будет, или, короче, не знаю, что короче. Давайте, пока